Ускоряю шаг на перекосяк, мы продолжаем марш, но стрелять нельзя, нам не хватает так, ни календаря песни написаны. Звучит Все больны орбитами, все переплетены Убитые, я, я ускоряю шаг Жми на тормоза, веришь, но не смотри назад Звуки по проводам Сигареты. Ты сегодня очень плохо одета Помнишь, раньше здесь летали ракеты А сегодня пусто, пусто, пусто А сегодня пусто, пусто